В последнее время много говорят об угромнении регионов. К примеру, федеральная власть хочет уменьшить количество регионов, чтобы, что якобы улучшит управление и даст толчок экономике. Особо осведомленные эксперты на голубом глазу утверждают, что сильные регионы смогут подтянуть слабые, дать им свои ресурсы и будет всем счастье. Коснулись эти слухи и нашей республики Калмыкия типа соединят нас с Астраханской областью и Волгоградской областями и лишимся мы территории и национальной идентичности. По этим вопросам, я думаю, так. Во-первых, мы население Калмыкии не позволим это сделать, потому что этот вопрос надо будет протаскивать через изменение Конституции Российской Федерации, референдум. Да и получается совсем нехорошо, как во время Великой Отечественной войны депортировали народы, обвинив пособничество немецко фашистским захватчикам, чтобы скрыть неудачи первых лет войны. Так и сейчас попытка скрыть откровенное вредительство в экономике Российской Федерации обвиняя республики и попирая принципы федерализма. Во-вторых, ни для кого не секрет, что ресурсы страны работают на небольшую группу людей, которым это обстоятельство необходимо скрывать. Именно поэтому очень выгодно в регионах содержать крайне неэффективное руководство. Именно поэтому в Центробанке принимаются абсурдные решения, непонятная политика финансовая. Если удастся этой группе людей вернуть экономику еще и в этот никчемный эксперимент, то нас ждет пара десятков лет. Когда нам будут говорить, подождите еще. Планы по оздоровлению крупных предприятий Лесте обсудил глава Калмыкии с исполняющим обязанности сети-менеджера степной столицы. Нужно эффективно распоряжаться имуществом и не допускать ситуации, в которую попали почти все организации, отвечающие за инфраструктуру. Так и написал на своей странице в Instagram глава Калмыкии. Дмитрий Тропезников, по словам Хасикова, предложил часть усилий за счет инвестиций, где-то заменить форму собственности, где-то оптимизировать структуру. Также Тропезнико представил план объездной дороги, которая соединит в обход города. Улицы строителей и Джангара. Кроме того, обсудили строительство дополнительных дорог внутри города от пересечения улицы Бендера и Ленина через поселок Геологический до площади Гродовикова, который в скором времени также изменит свой облик. Вот-вот ситуация улучшится. Вот еще калмыки и укрупняться Они виноваты, что плохо живем. Сами же продолжат свое сыто животное состояние. Так что с этим делать? Как выживать? Ведь это все проблемы общероссийские, нас мало. Наш голос слаб в этой огромной стране. Кто нас будет слушать? Ну, по сути, у нас три пути. Не бороться, бороться путем простого протеста и бороться эффективно в рамках законодательства. Первый вариант – не бороться. Мы сейчас уже активно применяем, разъезжаемся в поисках лучшей жизни. Наверное, это правильно с точки зрения одной семьи. Но мы теряем национальную идентичность, отрываемся от родины, живем другими проблемами. В конце этого пути – потеря республики, растворение народа, ассимиляция. Ну, и, иносказательно, еще один пыльный поход. Второй вариант – простой протест. Был бы эффективен в правовом обществе и при наличии идеи и четкой программы действий. Пока что есть протест, но он основан на эмоциях. Давление на оригинальную власть не видно. Вывод – простые эмоции не приводят ни к никаким результатам. И в итоге отталкивают население от протеста. На мой взгляд, необходим, необходим третий путь. В основе этого варианта выстраивание крепкой самодостаточной экономики. Для этого необходимо оказание давления на региональную власть всеми законными способами. Для этого нужен активный исполнительный орган, ну, состоящий из профессионально подготовленных неравнодушных людей. Этот орган мог бы... Противостоять вредным решениям или бездействием региональной власти путем судебных споров, привлечения прокуратуры, других надзорных ведомств. На съезде был избран Конгресс, но пока еще себя не проявил, хотя вопиющих проблем уже очень много, и именно в сфере исполнительной власти. Вот поясню основные проблемы, которые нужно решать в ближайшее время. Первое – это нехватка денежной массы. Что представляется? Денежный оборот из себя, большинство В большинстве своем это прямые потоки, то есть пришедшие в республику деньги в виде дотаций, зарплат бюджетников. Сразу же уходят за пределы региона через систему торговли и услуг, не совершив даже ни одного оборота. Получается ситуация, при которой в экономике нет денег, а из-за этого местные жители не могут делать бизнес. Потому что основная функция денег не средство накопления, а продвижение товаров и услуг. Основной же функцией государства является снабжение экономики деньгами. Это должны понимать в Доме правительства. Ведь там собрался весь цвет экономической мысли. В связи с этим хочется задать вопрос, почему так происходит? Вы или не понимаете, или делаете это все специально. Почему финансовые средства, защищенные федеральных министерствах не работают, по какому праву эти средства тратятся неэффективно, считая, что по прошествии времени вся эта ситуация должна закончиться уголовными делами, а не красивыми записями в трудовой книжке о высоких должностях. Министерству экономики Республики Калмыкия необходимо четко и ясно объяснить, что деятельное бездействие это преступление и прощать его никто не собирается поскольку все это касается стартапных проектов. И далее это оживление экономики республики и благосостояние ее граждан. Вторая тема, это моя любимая тема, внедрение системы реставрированной генерации на принципах Smart Grid, ну, в переводе это умная сеть называется, в совокупности с системой автоматизированная система коммерческого учета электрической энергии, сделает экономику республики самодостаточной, самостоятельной и создат... Мощнейший фундамент для развития крепкой экономики. Для внедрения нужна республиканская задача. Если этот вопрос торпедируется, то это еще одно доказательство нежелания региональной власти поднять экономику республики. Да, кстати, 1 июля текущего года ожидается некоторое снижение тарифа на электрическую энергию для юридических лиц. Сделано это будет при помощи перераспределения размеров тарифов между регионами. Кому-то поднимут, кому-то понизят нам понизится. Но это не является системным решением вопроса. Это, кстати, говорит об озабоченности проблемой высоких тарифов федеральных структур власти, но никак не региональных. Хотя последние будут громче всех кричать об успехах. Конечно, приятно за наших потребителей, но это временно. Третий вопрос. Мелиорация. Из второго вопроса вытекает третий, поскольку система мелиорации является крупным потребителем электрической энергии. Сильная засуха 2020 года привела к катастрофичному дефициту кормов, что спровоцировало небывалый в истории Калмыкии падеж скота. Заодно этот дефицит показал полный упадок и техническое отставание сельского хозяйства. Поэтому мелиорация стратегический вопрос. Необходимо оживление с Сарпинской растительно-обводительной системы, создание Юстинской системы, подумать, над восстановлением поливных участков Яшковского района, в Комутниковского, Хомутниковском, в Южном. Удешевление кормовой базы позволит интенсифицировать производство мяса, создать рабочие места в кормовой промышленности. Жилищно-коммунальное хозяйство. Основные проблемы ЖКХ связаны с его жуткой централизацией и отсутствием желания властей заниматься этим неблагодарным делом. Это равнодушие видно хотя бы из того, что до сих пор не назначен министр ЖКХ. Откуда тут взяться эффективности? У всех предприятий ЖКХ проблемы высоких тарифов, особенно на электрическую энергию. Например, Элиста-Водоканал мог бы экономить до 40 миллионов рублей в год только на Верхнеяхтском водозаборе, если тариф на электрическую энергию снизить вдвое. Или проблемы уплаты общедомовых нужд, ОДН, которые душат управляющие компании. Предприятиям никто не помогает. Никакой помощи предприятия вынуждены поднимать свои тарифы, чтобы как-то выжить. Но городским и республиканским властям наплевать на проблемы ЖКХ. Хотя содержать жилищно-коммунальное хозяйство в надлежащем виде одна из первых задач муниципальных и республиканских властей. Власть, которая не занимается жилищно-коммунальным хозяйством, этим самым показывает свое Наплевательское отношение к насе... и к населению. Такая власть должна быть изгнана из кабинетов. Ну, а промышленности. Промышленность калмыки должна быть ориентирована на производство кормов и переработку сельскохозяйственной продукции. Но вначале хотелось бы создать завод заводов. Это подприятие изготовления технологических модулей различной направленности. От систем полива до маслобойных цехов мясорабатывающих производств и комбикормных заводов. Это предприятие может быть предприятием крупноузловой сборки. Сами узлы приобретать у изготовителей России и зарубежья. Все это позволит при получении аккредитации в финансовых учреждениях выдавать оборудование гражданам в лизинг. Понятное дело, что это рискованно, но главное это движение, завести экономику, жизнь, а способы защиты можно продумать. Что еще важно, так это избавиться от бюджетного мышления, типа мне, нам, положено. Наши предки так не жили, они сами определяли свою судьбу. Если нужны были пастбища, просто шли и брали. Да, сейчас не средние века, но сидеть и ждать тоже уже нельзя. Поэтому мы должны создавать свою экономику, встроенную в российский рынок. Именно здесь мы и должны показать дух наших предков наше родство и взаимопонимание. Нас мало, поэтому нам нужно объединиться, перестать видеть друг в друга врага и соперника. Все проблемы можно решать мирно, без эмоций. Но если кто-то будет против, тому надо и объяснять, и заставлять работать на благо калмыки. Меня часто спрашивают знакомые, зачем тебе все это нужно? Я отвечаю, я отвечаю что считаю себя патриотом Калмыки, Именно так, без пафоса и с маленькой буквы. Я не собираюсь быть никаким начальником или депутатом любого уровня, но я хочу работать эффективно и продуктивно. А с этим в нашей республике в нынешнее время очень плохо. Мне нравится биография Дэн Сяопина, человека, начальника китайской перестройки. Он никогда не был главным руководителем Китая, но сегодняшний экономический взрыв КНР во многом опирается на труд этого человека. Он прорвался через годы непонимания, преследований. Получил возможность проведения реформ, когда ему было уже за 70. И он все же добился своего. Запустил экономический механизм, позволивший отсталому Китаю после культурной революции через 30 лет вырваться на лидирующие позиции в мире, стать супердержавой. Также интересен премьер-президента Сингапура, премьер-министра Сингапура Ли Куан Ю которая из отсталого грязного города сделал один из самых чистых, если не самый чистый и богатых экономических центров мира. А все благодаря жесточайшей диктатуре закона и четко выстроенной работе властных структур, где совершенно отсутствует коррупция и работают самые высококвалифицированные кадры. Да, это примеры государственных экономик со своей денежной единицей. Но важен принцип самостоятельность экономики, Четкое деление реального сектора экономики и бюджетных структур, креативность, это немаловажно в наше время, отсутствие коррупции и, конечно, любовь к своей родине. Кстати, возвращаясь к биографии Дэн Сяопина, Сяопин — это его студенческое прозвище. Это такая круглая бутылочка, не проливайка. Как ее не ложи, она все равно принимает вертикальное положение. Эдакая ванька-встанька. Так и нам нужно, в каком положении мы не находимся, надо вставать и бороться. Очень хочется ходить во властные кабинеты, решать вопросы, видеть понимание и желание помочь. Нам это необходимо, тогда мы все вместе свернем горы. Здравствуйте, друзья! Этим коротким видео я хочу прорекламировать рекламу на своем канале.